Ну, так и называется. Представляете? Долина императоров. Вот она. Само тело дома. Это 460 квадратных метров, плюс цоколь и 250. Самое тяжелое это, конечно же, земляные работы. Вот очень трудно, видите, да, сваи варят, очень трудно выровнять весь участок. Это первая очередь. У нас получается прекрасная, классная видовая характеристика. Сумасшедшая. На зависть всем вообще просто. Ну, полностью дом упакованный, по сути дела, территория под ключ. Включая ротанговую мебель, вам бахает застройщик. Привет, еще, дорогие уважаемые. Огромный привет. Сейчас будет интересный обзор трактора, шучу, да нафиг он нужен, не трактора, а, жил, а жилого, а точнее, что жилого, коттеджного поселка под названием э, Долина Императоров, ну так и называется, представляете, Долина Императоров, вот она, дорогие друзья, как вам эта долина, долина это может быть и хорошая, да, но пока домов не видно, смотрим, что мы здесь видим, видим ход строительного строительства, мы, видите, море видим отовсюду, совершенно отовсюду, а отсюда видим вообще аж практически весь Адлер. Что я сейчас предлагаю? Я сейчас пойду туда, вниз покажу начало строительства коттеджного поселка Долина Императоров. Это реально зачетный, сумасшедший, клевый коттеджный поселок. Почему я это так говорю и утверждаю? Все по Тому. Почему потому? Да потому что, дорогие друзья, дома просто элитка. Это я не побоюсь этого слова, дорогие друзья. Это действительно в действительности элитка. Начнем с того, что дома сами... Вот, блин, сейчас вот, знаете, ничего не сделаешь ради искусства. Ну, ничего страшного. Идем, грязь месить. Рассказываю. Сами дома у нас состоят из 400... То есть само тело дома. Это 460 квадратных метров плюс цоколь и 250 то есть представляете себе да дома сдает застройщик В первую очередь это четвертый квартал следующего года то есть год смотрите какая видовая характеристика на большущие земельные участки представляете то есть порядка 14 соток земли дорогие друзья это огромные просто огромные участки самое тяжелое это конечно же земляные работы вот очень трудно видите да сваи варят очень трудно выровнять весь участок это первая очередь как только у нас все это удовольствие выравнивается естественно начинают на сваях расти далее непосредственно сами дома вон видите рабочие сейчас выполнили укрепительные земляные работы под несколько домов, в первую очередь, и варят свайное, варят свайное поле для того, чтобы далее начать поднимать непосредственно сами домики. Конечно же, долина императоров так называется, будет состоять из нескольких очередей. Будут в каждом доме у нас лифты-коны с панорамным видом на море. Мы находимся, ну, это даже можно сказать, как это правильно, на соединении Кудепста и Адлера. Адлер – это микрорайон города Сочи, мик... Кудепсты – это тоже микрорайон города Сочи. И мы сейчас с вами на строительной площадке Долина Императоров Реально крутейший комплекс Вот смотрите, сверху будет следующим образом У нас заезд, машинка заехала Припарковалась, далее домик И вниз из-за террас пошло все это дело Удовольствие вниз У нас получается прекрасная, классная видовая характеристика Сумасшедшая На зависть всем вообще просто Но ну, более видового дома Индивидуального жилого дома в городе Сочи Я вот ну, не помню, практически так я вам это и скажу У нас здесь, смотрите Какие пихты, туи, деревья. Большинство деревьев, вот видите, да, они у нас сохраняются. Вырубываются только, вот, грубо говоря, по эту границу, по эту планку. Получается, у нас заезда снизу с улицы Ленина у нас не будет, потому что вот он уже Адлер. А заезд будет у нас сверху. Это у нас, как правильно это называется, Новороссийское шоссе, да? По-моему, вот это наверху Новороссийское шоссе надо уточнить. И вот вы сверху, вот таким вот образом, получается, заезжаете к себе, паркуетесь и потом спускаетесь. Сейчас я на макетике покажу, как это, дорогие друзья, будет выглядеть, в общем-то, чтобы вы могли сориентироваться и понять. О, трактор поехал вниз. На самом деле, да, он тут по грязючке ездит, экстремал. Я так на автомобиле пытался спускаться, но меня юзом несет по грязи, но тут реально везде грязь. Давайте продолжу дальше еще раз. Вначале сдается первая очередь, это четвертый квартал 23 -го года, потом у нас они сдают в следующем году, еще через год, да, грубо говоря, в 2024 году вторая очередь. Видите, внизу там у нас дорогу, вы видите дорогу, но, по сути дела... У вас как бы все с видом на море. Да, бассейн. В каждом доме будет бассейн. В каждом доме будет бассейн. Размеры бассейна 14 на 5. Можете себе представить все вот с таким вот видом. Это реально в реале долина импердаторов. Просто тут будут жить императоры вот в этом зелени, в этой листве, в этой природе. С вот таким вот видом по-королевски. Еще раз, здесь есть возможность, полная сумма в договоре, перечисления. ИП, ООО, без разницы, как вам комфортно это все удовольствие. И сразу же хочу сказать, дорогие друзья, то, что здесь есть беспроцентная рассрочка до окончания строительства. То есть, при внесении даже, допустим, какого-нибудь небольшого количества денежек, э, на примере, грубо говоря, 30% от стоимости дома, вы уходите на беспроцентную рассрочку до окончания строительства. Для вас это максимально безопасно. Домики э, происходит подорожание при продаже каждого из... Например, одного домика происходит подорожание на плюс 20 миллионов рублей. Является ли это инвестпроектом? Еще как является. Вот она у нас улица. Сразу же пансионат. Как он правильно-то называется? Автомобилист, по-моему. Или, да, автомобилист. И вот она, Новороссийское шоссе. По-моему, так она называется. Сейчас точно прочитаю. Дорога здесь тихая, спокойная, неинтенсивная. И вот здесь отсюда будете заезжать. Прум-пум-пум. К себе, на территорию, в свои дома, дорогие друзья. А теперь э, Сухумское шоссе, дорогие друзья, извините, но в говорю. Сухумское шоссе. И здесь у нас домики индивидуальные, жилые. Домики, статус, индивидуальный жилой дом, э, частный дом, земля и ЖС. Поэтому живите и не благодарите. А лучше всего благодарите. Пойдем покажу макет. Собакин, далеко идем? Дом покупать? Молодец. Дорогие друзья, посмотрели, как это выглядит на земле, как говорится, в а теперь посмотрели, как это выглядит в макетике. Басик у нас Infinity, панорамный 14 на 5, сумасшедший басик с прямым видом на море, куча вспомогательных территорий, огромный участок на самом деле, да, от 6 соток земли. Смотрите, по этажности. Давайте посчитаем, сколько у нас этажей на самом деле. Раз, два, три, четыре. Ну и пятый этаж это эксплуатируемая кроли, да, грубо говоря, вот это лифтыконы, которые у нас просто с панорамным видом на море. Застройщик делает полностью всю территорию, ландшафтный дизайн, обзеленение. Полностью все будет сделано круто, замечательно. Куча парковочных мест при въезде. Непосредственно с сухомурского шоссе шла Саша по сосе и сосала шушку. Вот отсюда все это дело в удовольствие будет. Потом, вот отсюда вы поднимаетесь, смотрите в горы. Надоело смотреть в горы, прошли в обратную сторону, смотрите, на море он пожалуйста куча балконов ну в общем да зачетные дома согласитесь и вот ваш ваш бренд грубо говоря когда вы скажете вас спросят где вы живете где в долине императоров вот такой вот у вас приятный бренд-макет. Теперь посмотрим еще раз виды, когда уже непосредственно не очень-то деревья нам мешают. Вот у вас вид с вашего басика, с вашего двора будет вот примерно вот такой, дорогие друзья. Будете любоваться сюда, приходить, показывать виды всем своим родным, близким, друзьям, родственникам из Казахстана, Узбекистана и, и Шимбая. В общем, будете вот так вот говорить, а ну смотри, и они будут говорить, ну ты крут, дядя, ты крут. Потому что, ну представляете, вот дома в такой локации с такими видами, ну реально. Мало где можно найти, мало где можно увидеть А здесь, пожалуйста, дорогие друзья Получите, распишитесь, как говорится Живите, еще раз говорю, беспроцентная рассрочка Большие земельные участки Сумасшедшие видовые характеристики В идеальной локации э -э Полностью дом упакованный По сути дела, территория под ключ Включая ротанговую мебель, вам бахает застройщик И ваших, грубо говоря, четыре этажа полноценных И пятый этаж эксплуатурной кровля Включая все, что на эксплуатурной кровле Делает для вас застройщик Еще раз говорю, дорогие друзья, частный индивидуал Жилые дома и долина императоров Коттеджный поселок Чумовой Сумасшедший Будете жить как примерно вон тот король Который как бы наверху Только вы вот тут вот внизу в более лучшей локации С более лучшей видовой характеристикой Еще раз говорю форма оплаты любая С беспроцентной рассрочкой до окончания строительства Полностью законная стройка Мой номер 8 918 880 0747. 47 Звать меня Дима Дима ЮДВ Дорогие друзья Обращайтесь, пишите, ну не забывайте комментировать подписываться и ставить лайк. Вот такие вот виды у нас на Долине Императоров. Ну и ждем вас, дорогие друзья, Ждом вашего звонка для того, чтобы вы могли купить мечту в городе Сочи. Красота. По кайфу. Долина Императоров. До скорой встречи. Пока.